Если бы ты знал, как бежать, если бы ты знал, как пойти, Разили пивона его полу, Да не важно, что ты сказал, Вот не важно, что, а как. Я тебя услышала, я поняла,